С 8 марта вас, мужчины! Что? В этот прекраснейший день мы стоим в очередях в цветочном магазине, чтобы купить букет, который все равно через неделю выбросят. Ну дело-то в чувствах! Мы также бронируем столики в ресторанах. Ну это вы едите больше нас! А если не приготовить какой-нибудь еще подарок помимо цветов, то вас убьют морально. Ой, да ладно тебе, не все так плохо. Разве тебе не хочется порадовать близкого тебе сердца? Вот не женщина, а для вас, девушки. Поздравляю с этим прекрасным днем весны и радости. Желаю в этот день любви и внимания от всех самых дорогих и важных людей в вашей жизни. Да пошел ты!